Внедрение цифровых технологий в экономику и в жизни общества в целом становится все более мощным фактором развития. Обучаясь на магистрской программе «Информационные космические технологии в экономике и управлении, студенты могут научиться использовать гист-технологии, аэрокосмические методы в транспортном комплексе, в территориальном планировании, в лесном хозяйстве и экологии. Мои профессиональные обязанности связаны напрямую с созданием генеральных планов на основе. Документов территориального планирования. Работа с данными дистанционного зондирования, а именно аэро- космосъемкой. Описание различных методик обработки, интерпретирования, дешифрирования разных объектов на их основе. Работа с пространственными данными среди ГИС. Мы занимаемся введением единой региональной картографической основы, ведением каталога географических номинований субъектов, объектов Республики Татарстан. Мы с удовольствием рассматриваем практикантов и студентов, выпускников, магистратуры в том числе, направление картографии и геоинформатики. Заочное отделение позволяет мне совмещать обучение, исследовательскую деятельность с работой. Разумеется, интересно изучать что-то новое и внедрять эти полученные знания в свой рабочий процесс. Я очень рад, что в нашей магистрской программе есть целый ряд практикоориентированных предметов, которые позволяют действительно прокачать и получить новые навыки. Ребята обладают знанием программных продуктов, очень командные, с ними интересно. Именно вузах дается хорошая теоретическая и практическая база по этому направлению. Тоже касается личных качеств, то важно усидчивость, занимайтесь деталями. это особенно важно для подготовки и анализа больших объемов данных и также умения работать в команде. Мы гордимся нашими выпускниками которые работают по специальности и геоинформатиками, и специалистами в области картографии и кадастровой деятельности, и геомаркетологами, и во многих других областях современных картографии и геоинформатиками. Некоторые из них уже занимают ответственные должности, начальников отделов, заместителей руководителей, руководителей организаций. Я также являюсь выпускником Казанского федерального университета по направлению картографии и геоинформатика. Три года назад устроилась в компанию «Университет Иннополис» как младший картограф, И за это время я смогла вырасти до уровня хорошего ГИС-специалиста и сейчас возглавляю направление ГИС. Когда-то я пришел сюда на практику еще в 2019 году. Вот. То есть течение трех лет я уже стал начальником отдела ведения фонда пространственных данных. Мы запрашиваем пространственные данные, проверяем их, актуализируем и собираем как раз-таки в нашем архиве и в базе данных фонда пространственных данных. Наши магистры осваивают актуальные и востребованные сегодня космические технологии, осваивают концепт интернета вещей, который успешно применяется в различных отраслях промышленности, высоких технологиях, финансах, логистике и в жилищно-коммунальном хозяйстве.